В Непре. на Чернобыльской атомной электростанции в городе неблагоприятная радиационная обстановка. В ночь 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок, расположенный в Украинской СССР. Реактор был полностью разрушен. Пострадало около 134 йох, человек, а погибло 31. Это была очень страшная картина. Многие задаются вопросом, есть ли в Чернобыле мутанты? А это мы сейчас посмотрим. 4 мутанта заснятых на камеру в Чернобыле. Итак, поехали. В этом видео мы видим, как один сталкер убегает от военных, он отстреливается и убивает их, затем за ним бегут то ли зомби, то ли мутанты, они разрывают его почти полностью. После этого те, которые это засняли, рассказали, что произошло, но их забрали в психушку, а само видео решили скрыть. Но его какой-то человек нашел и залил на YouTube. Вот вам это видео. Следующее видео, это существо похоже на чупокабру. Очевидцы говорят, что оно съело одного человека, но никто это не доказал. Вот вам кадры. Следующий мутант напал на одного из блогеров. Он похож на куст? Что? Ладно, смотрите сами. От того же человека, этот мутант похож на снорка из игры «Сталкер». Вот этот фрагмент. Ну на этом все. С вами был Крош. Всем пока.